Всем привет, дорогие друзья. Ну что же, этот день настал. Все-таки я заказал себе личную термопечать. Давно я себе хотел эту термопечать. Еще полтора года назад я все-таки собирался ее заказать. Но обзвонил этих ребят и они начали мне высокие цены говорить. И тысячи гривен, и тысячи гривен. В общем-то я решил эти деньги лучше вкладывать в мастерскую, чем как бы в эту термопечать. Потому что где-то полгода назад я все-таки еще думал, что это термопечать это просто понты. Но где-то 4-3 месяца назад приехал ко мне один человек и хотел сделать заказ. Показал фотографии некоторых работ. Вот хочет там и кухню сделать, хочет и стол сделать. И как бы и хотел сделать себе еще и комод. Я увидел, что этот комод это моя работа. В общем-то когда у меня нет работы с резьбой по дереву, я беру столярные работы простые, которые не снимаю на камеру. И получилась какая, как говорится, неудобная ситуация для меня. Этот человек мне показывает фотографию и я говорю... Что это мой комод, я делал его, и ваш размер совпадает под этот комод, и у меня есть шаблоны для этого комода. Он посмотрел на меня такими большими глазами и говорит, что подождите дорогой, я был вот у другого мастера, у него целый журнальчик есть, вот этих, фотографии этих комодов. Он мне вот показал, вот видите, я у него перефотографировал вот этот комод. Ну, я достаю свой журнальчик и начинаю показывать ему, вот у меня тоже вот этот комод сфотографирован э, и в журнале лежит. Он, в общем-то, говорит, что этот комод, наверное, делали не вы и хотите выдать э, чужую работу за свою. Я, в общем-то, немножко растерялся, но все-таки он полистал еще журнальчик, увидел некоторые работы, которые были фотографией у этого тоже человека, только немножко с другого ракурса. Когда он показал, что он видел и эту работу, и эту работу, некоторые работы я снимал на видеоролике, некоторые не снимал на видеоролике. Теперь я уже понимаю, что лучше хоть снимать обзорчик небольшой. Когда он увидел еще некоторые работы, у меня они были сняты на видеоролике. Я показал, что вот смотрите вот мой канал, вот эти ролики, как я изготовлю вот эти работы. Просто вот эту работу я не снимал на видео потому что она простенькая и не было нужды что там показывать там ничего нового нету для других ну для ребят столяров которые хотят все-таки увидеть что-то нибудь новенькое чем то что уже проелось. все таки он говорит что «А какой-то подпись вы там ставите печать ты не ставлю как бы ну нет нужды, она как бы и дорогая. Он говорит, ну, репутация дороже, потому что когда нет термопечати, например, своими инициалами, либо своего герба, да, там э -э, не можно ничего доказать, потому что вот в данной ситуации можно фотографии напечатать, и, э -э, и каждый будет утверждать, что это его работа. И, в общем-то, получилась вот такая, как говорится, неудобная ситуация для меня. И мне очень стало очень-очень прям обидно, потому что мою работу кто-то выдал за свою, еще при этом сделали меня виноватым каким-то вруном, что как бы ну, неудобно. В общем не очень мне это понравилось. И в общем-то время спустя я все-таки как говорится собрался с духом и решил все-таки заказать эту печать как говорится, чтобы она была у меня. И мне попался вот один человек, он написал сам, он, наверное, делал по группам таким мастерам, как я, рассылки, вот, возможно, кому-то нужны вот эти термопечати, он делал рассылки, что сделает термопечать, там, за довольно, там, очень хорошую сумму денег, в нашу сторону, если честно, разобраться, потому что это доступная цена, я считаю. Тогда, когда мне хотели у меня в общем-то содрать с меня половиной тысячи гривен внимательно послушайте 1000 гривен и половиной тысячи гривен ну, разница очень большая очень и очень этот человек сделал подставку сам все, держатель, ручка сама печать друзья, за 1000 гривен Получилась у меня вот эта печать. <клух> Смотрим. Видно, да? Качество печати я, конечно, печати я вообще в таких руках не держал, потому что я ни разу не пользовался. Но, на мой взгляд, вот качество печати довольно неплохое и мне нравится. Ну, получилась какая э, штуковина с этой печатью как бы он сказал, нарисуйте там от руки что-то какие-то ваши пожелания, я что-то свое добавлю, и в общем-то мы э, дойдем соглашения с этой печатью. И мне сразу вспомнились те моменты, которые я звонил к тем ребятам, они тоже говорили мне, особенно одни там запомнились мне, эти ребята, они говорят, нарисуйте от руки то, что вы хотите. Ну, я все-таки отнесся серьезно, целый день потратил, нарисовал множество для себя печати, чтобы прям все в идеале там было очень красиво и тому подобное. Вот, чтобы не очень было много всякого и как бы доходчиво. Я сошелся на одной печати, как бы, вот, ему же эту печать, я же ему же и рисовал тоже. И, в общем-то, вместо ветки там внизу, вот, вот здесь вот идет ветка, я просто рисовал тем ребятам обычное бревно. Такое сучками обычное бревно, как бы, чтобы, ну, просто вот так мне захотелось бревно. И эти ребята просто <зяли> взяли и сказали цену, 3200. Ну, ну, для меня это дороговато, как бы, ну, чтобы за печать, взять 3200, как бы это дорого для меня. А он говорит, что вы понимаете, что все-таки это работа людей. Дизайнер должен придумать печать. И меня сразу это улыбнуло. И я сказал: Я понимаю вас, что дизайнер должен придумать печать. Но я ее уже придумал. Зачем мне платить вашему дизайнеру за что? Если я придумал печать? Вот. Он. «Не, он там придумывает, он сначала рисует на листке». «Нет, дорогой, я говорю, я уже нарисовал вам, вы просто переносите это на компьютер, 3D-модели и тому подобное». Вот это я уже поверю. Он мне начал за А4 формат, что он рисует от руки, это все путем переносит на компьютер. В общем-то такая лапша закатилась, и я перестал с ними дальше разговаривать, Просил, бросил трубку и все. Вот, но все-таки мы с этим человеком вот, сделал он эту печать. Мы до дошли, как говорится, до той середины, которой захотелось, вот здесь у меня ВК и веточка как бы с дубовыми такими листиками. Вот, давайте ее сейчас потестируем на камеру, потому что я ее мимо камеры тестировал уже. Так, друзья, в общем-то, я набрал. Множество пород дерева. Вот. И будем ее сейчас греть. Вот так. Так, ну, думаю, будем пробовать. Это клен. Сосна. Дуб. Главное не придерживать, потому что можно. нужно привыкнуть, правильно к ней. Такие печати получаются. Я думаю, почему здесь плохо? Я не перевернул с обеих сторон доски. Я покрывал маслом, <смех> не ту доску взял, <смех> поняли? Вот, и такая, ну, видно, плохо так получилось, такой желтизной. Думаешь, же такой? Вот, это на сосне. Ну, не шлифованная сосна, если бы шлифованная, лучше бы видно было. Вот, это вот липа. Ну, по дубу, конечно тоже что-то не очень хорошо, может плохо прижимаю. Ну, нужно привыкнуть, потому что вот это вот видите, вот печать, четкая, красивая печать. Здесь там четкости, например, нету, да, потому что там не прижал, не дожал и тому подобное. Вот. Нужно каждому, как говорится, инструменту нужно привыкнуть. Ну вот, друзья, теперь у меня есть своя личная термопечать. Я буду ставить подобную подпись на всех своих работах. И никто теперь не выдаст мою работу за свою работу. И я не окажусь в такой неловкой ситуации, как тот раз. Я теперь смогу с уверенностью показать свою работу и сниму обязательно когда буду фотографировать свои изделия, обязательно в приближенном виде буду снимать вот эти печати свои, и чтобы когда подобный человек приедет и скажет что это не моя работа я просто вытяну вот эту печать и скажу смотрите вот моя печать вот моя работа вот фото моих работ и вот на этой работе стоит вот такая печать все и тогда я не буду как бы казаться в глазах заказчика каким-то там вруном вот потому что когда заказчик думает я какой-то врун, да? Он у меня нету доверия к нему, к этому человеку сразу он думает, и я у него заказу не буду, а то у меня где-то там что-то не сделает, не доделает и тому подобное. Это влияет на репутацию. Так что вот такая ситуация по поводу данной печати. Тема ролика про печать, как говорится, отснята. Ну, конечно, хочу вам посоветовать вот этого человека, который сделал эту печать, Ссылочку сброшу в описании. Все контакты, номер телефона, там и ссылочку на Facebook, страничку кажется. Вот я сброшу в описании. Кто захочет, свяжитесь, пообщайтесь с ним, договоритесь. Возможно, и за границу человек отправит. Все возможно, если как говорится, хорошенько договориться. Вот, а ему как говорится, большой-большой такой большущее спасибо. Благодарность большая. Очень красивая печать. Мне понравилась. Подставка замечательная. Так что это достойная работа. Конечно, за такую низкую цену это очень и очень достойная работа. Я сам работаю руками. Я прекрасно понимаю, что за такую цену э, эта печать стоит больше, чем тысячу гривен. Вот так я вам скажу. Но не 3 200, там с какими-то выдумками, что там кто-то что-то придумает. Так что, друзья, всегда есть выбор, где можно найти хорошего человека, который отнесется к совести, э, с большой совестью, вложит душу в это изделие, и это изделие будет долго и хорошее качественно служить. Связывайтесь, заказывайте. Хороший человек вообще не отличен. Всем пока, до новых встреч.